Что у тебя есть? Самокат! Самокат, а ты на нем катаешься. А у папы есть. А у папы есть. <свист> Электролебедка! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас подарок причем двойной. Первый подарок самый главный <свист> ко мне приехал Серега. <свист> привет, всем привет! <свист> Если вы думаете, каким образом обычный. Там... Кто это вообще такой? <свист> да, такой? Вот, вот обычный, вы иногда пишете: А как ты смог начать летать на планере? А где ты вообще планер взял? Как ты смог его купить? О. Мы с ним сделали изобретение в свое время. Он сделал? Ну, нет. 95%. Ну, посмотрите, посмотрите, вот И вот на этого умного человека. Ну, кто мог изобрести? Точно, не ладно. Хватит. Смысл в том, что давным-давно, когда деревья были помоложе, ну и я тоже, мы придумали, как лучше сделать лебедку гидравлическую. Она получилась настолько удачная, настолько хорошо было их сделано большое количество штук. Даже сейчас есть такой термин. Куплю лебедку старую лебедку Волкова дорого. Поэтому они до сих пор работают. Все 38 лебедок, выпущенные мной. Там работает схема, придуманная Серегой. И самое интересное, что я получил новую лебедку электрическую. И как раз Сергей приехал в гости, ну и распак... не распаковать ее будет кощунством. Да, я как старый адепт гидравлики могу вам сказать, что это новые технологии. Это 21 век, это уже нечто, что превзошло то, что мы использовали 10-15 лет назад, когда конструировали на гидравлике. Это уже все, это вот пришла современная технология электрика, Управляемая электроникой, полный контроль всего и вся, что вы хотите делать. В общем, я вот как гидравлик просто сейчас стою и у меня текут слюньки из-за того, что я понимаю, что все. Я все. уже не нужен. Надо идти в будущее. Как я, я поехал. Ну, уже Десять ну, лет назад был разговор у нас с Сергеем на тему о будущем, о том, что будет. И он, он мне говорил как раз, будущее с электричеством вот, начнется с легких каких-нибудь систем, а потом все дальше, дальше, дальше, все будет переделываться в электрику. Ну, да. У нас, кстати... С -с -с трактор, вон, посмотри. Да. Мы сейчас в этот трактор залезем, там гидравлика. А, а, да, у да. Нас Скоро будет электрика, самовар, через несколько электрический лет. электрический велосипед и электрическая Да, да, да, да. Друзья, самовар, хоть он и на шишках работает, но у него... Дай-ка я покажу. Электропривод. Да, вот оно. Гибридный самовар. Гибридный автомобиль, потому что у него есть рейндж-экшенджер, такой маленький чемоданчик, который сзади стоит, и, если нужно, заряжает основную батарею. Ну и вот так. У Макса только нет электровелосипеда. Ну, Макс сам электродвигатель. Мак, ты сам электродвигатель. Ну что, анпакинг? А, да, давай еще. Потому что нам нужно ее отнести, чтобы она в красивом месте стояла. Трактор. Говорят, легкая качала. Ну, она достаточно легкая. Поздравления. От человека могут спокойно нести. Ну как, жена пришла и мужу повесила Ну, подожди, тут я сейчас скажу изначальная идея лебедку мы сделали с кириллом и когда начиналось это три года назад основная идея кирилла была сделать маленькую лебедку чтобы жена могла закинуть на фаркоп и заточить мужа я ему говорил: слушай ну вот это вот будет очень сложно это будет ломаться это будет некрепко это будет вот вот как то вот так вот Он говорил: да нет сейчас все будет и э, часть времени мы потратили на то что были сначала конструкции совсем такие легенькие которые нагрузок не выдерживали, постепенно превратились в хорошую крепкую конструкцию. Но, могу сказать сразу, если бы делал я, это было бы в два раза тяжелее. А из-за того, что это делал Кирилл вместе со мной, ну, то есть мы... Шли с разных, с разных концов э, к сосиски, к середине. Это была позиция за тяжелую лебедку? Да, сделать так, мощную. чтобы... Ну, потому что я знаю, что каждая... Это была ультралайт. Да. Что эту лебедку может сломать любой... Э, Случайный человек. Да, пользователь не подготовленный. А поэтому надо сделать тяжелее, крепче и надежнее. А вторая а сколько, позиция... Сколько она уже откатала? Ноль. Ноль, да? Ну, то есть Ты это можешь, вот... Ее это... даже не тестировали? Что ли? Нет, это... Нет, это последняя итерация. Это Generation For. А, Generation. Generation да. после трех генераций, да, которые были недостаточно жесткие, а это вот улучшенные. Папа, стой. На, Макс, скорее. Давай, режь. Открывай. Режь. Generation фо. А я буду а, рвать. А -а -а -а. Как, как папу папы. Анпакинг. Да. О, Макс, Проще ты порвать, тоже? Да. А -а -а -а. Макс, дай ножницы секунды, я вниз отрежу, там не сорвешь. Да. Смотрите, там Опа! Подарок, Макс, открывай подарок. Но это не подарок, это какие-то запчасти, Макс. Скорее. Я, друзья, никогда не снимал роликов в стиле unpacking, потому что мне кажется, что это совершенно пошлое занятие. Но вот в данном случае оно мне пошлым уже не кажется. Это же весело. Я сам не знаю, что внутри. Несмотря на то, что я активное участие принимал в обсуждении, как эту лебедку сделать, конечно, финишная работа была Кирилла в этой версии. И он ее довел до инженерного совершенства. То есть... Готовлю к отправке во Францию третий прототип Волкову. Много интересного. Датчик напряжения удобный появился на батарейке. Сразу понятно, стоит ее подзаряжать или нет. Потом там еще вот спрятанная температура есть. Это внутренняя температура транзисторов БМС. Она включает автоматом охлаждение. Но, в общем-то нормальных условиях оно никогда не будет включаться полностью нет никаких люфтов все плотненько тут переделан был вот этот узел для этого самое важное такое механическое нововведение ролик там вот стрелочка это та самая стрелочка натяжение этого ролика вот И я думаю что Прямо годами это все будет работать, полностью новая система отвода тепла, с тепловыми трубками, тут спасибо Андрею из Ноябрьска, классно теперь работает гильотина без каких-то проблем по кнопке, там по радио, рубит новые вот эти вот большущие шайбы, на которые будет наматываться трос в случае его падения. А падение бывает по самым разнообразным причинам. И тут вот это все предусмотрено специально, что он когда падает, он не ломает вообще ничего здесь и сюда намотается. С обратной стороны примерно то же самое. Вот. И тут через шкив тоже можно будет как-то залезть, как-то там либо отрезать, либо пытаться отмотать в общем это все тут очень важно вот эти маленькие нюансы насчет насчет головы вот очень удобно что голова вот так убирается и удобно также что голова встает вверх выпуск он именно сверху идет потому что <coughs> достаточно часто в стиль в какой-нибудь есть смысл залететь прямо за машину аж назад. Ну, то есть тут на 360 градусов можно летать в любую сторону, но удобно, то, что трос высоко. То есть можно было, конечно, как-то там сделать голову куда-то сюда, там, типа что-то сэкономить, но вот такая конструкция, она удобнее. Потом что еще важно? Вот мотор здесь внизу, и вот этот корпус, он достаточно широкий. И центр тяжести получается у него снизу. И если вы просто его ставите в багажник и просто едете, он не пытается упасть. В комплекте аккумулятор стомперный часовой, 22 банки лития НМС. Сам контроллер, тут максимально все изолировано. благоизолировано. Ну, понятно, что возможно не идеально, но я думаю, дождь не страшен будет. Вот здесь шторка специальная, чтобы нельзя было воткнуть неправильно. То есть разъем вставляется сюда, вот такое движение, и разъем вставляется вот в этот первый коннектор. Потом в любом порядке вставляются остальные. Это для мягкой зарядки вот этих всех емкостей. Такое, в общем, у меня радостное событие. Первая отправка. Сережа, ты испытываешь техноргазм сейчас, глядя на вот эти все детали, я даже больше спектр чувств испытываю, потому что на самом деле, друзья, если посмотреть уровень обработки изделий, а я все-таки и в металлообработке э, участвую тоже, мы производим всякие гидравлические э, штучки. И здесь уровень производства, скажем так, несмотря на то, что это первый экземпляр, и можно сказать, Четвертый. не фабричный. Ну да, единичный, да, скажем так, не фабричное пока производство. Он просто меня поражает, если честно. Все сделано. Серега, сама знаешь, что интересно, вот эта голова это литовская голова. Это сделано в Литве. Есть замечательная фирма Parvinch, которая делает лебедки механические. И в данном случае они нам помогли вот этими. Видите? Сейчас мы посмотрим, как это вынимается. О, вот так вынимается. Вот это вот головой то есть это не наше изобретение В свое время там два года назад я приехал к ребятам попросил говорю слушайте помогите нам потому что изобретать вот эту головку не хочется самим и они любезно предоставили нам ее и потом собственно вот мы приобретали ее так. и мало того у нас гильотины которые сертифицированы mm -hmm. в германии потому что самое тяжелый макс Стоп! пальцы Самое тяжелое было сертифицировать гильотину. Макс, гильотина работает Знаете, и в ручном почему? режиме. Пальцы туда совать нельзя, потом Макс чпок. Тестер, да. Не хватает здесь наклеек, как на любой немецкой вещи. И Ахтунг. Ахтунг и покрашена красным. И, и нарисована лапка с отрезанными пальцами. Вот голова закреплена. Здесь два штифтика, удобная конструкция. Вот посмотрите, как идет, допустим, провод на гильотину. То есть, сними. Он же, он же здесь, вот здесь заходит. И вот так красиво внутри идет. Сюда заходит вот эта гильотина электрически срабатывающая. Чтобы заставить... илиду а где большой красный кнопка? Кнопка? Не знаю. Есть маленькая блестящая. Вот, вот это на гелетину привод. Социально все видно было? Где что? Стекло? Да. Ну да, для красоты. Да. Ну, смотри, как красиво. Веск. Это контроллер. Основная была идея, как сделать так, чтобы сломать было нельзя. И угу. вот первую электрическую лебедку, которую я сделал, ее сломать было нельзя. Когда садилась батарейка... Лебедка вставала в аварийный режим. И она работала так два дня на батарейке. Ее не заряжали. Говорили, классная лебедка, классная батарейка, все хорошо. И на третий день она остановилась. И вот один человек, но ну, он нажал на кнопку перезагрузить. И лебедка снова заработала. Говорит, я ее починил. И так он начинил 16 раз. На 16 раз села батарея сдохла совсем. На 3000 евро батарейка. Поэтому все, что я всегда говорю Кириллу, нужно сделать так, чтобы никакая <смех>, вот, не могла сломать. Инициатива. инициатива не могла сломать эту штуку. Вот, поэтому одна из задач лебедки быть максимально дурокоустойчивой. Ну и плюс, э, здесь сделано все так, чтобы трос слетевший, например, не попал в ремень, там кожухи и так далее. То есть вот здесь, максим... Чтобы не перетерлись э, вот эти вот проводочки. То есть, огромное количество человека часов потрачено на оптимизацию конструкции и она сейчас ну, реально вылезана здесь электронная часть вот этот весь модуль отвечает за то чтобы работала гильотина вот гильотина вот может обрубить трос в любой момент это важно если вдруг что-то пойдет не так реализовано прекрасное охлаждение кожушочки для каждого шкивчика то есть все чтобы нельзя было туда ничего засунуть на трос туда мы мог попасть Ну, ребята вот просто Кирилл довел эту конструкцию до уровня, как сказал Серега, «Бог». По весу конструкции, друзья, смотрите, один человек может ее поднять. Не, ну может, где-то килограмм 36-40 она весит. Второй тест, может ли человек сделать шаг, смотрите. Это а, один нормально. Шаг, один шаг для человека и большой шаг для, для человека и огромный шаг для электрических лебедок. А, Помните этот момент. Да. Как она вешается на фаркоп? На фаркоп монтируется с помощью вот этих болтиков вот такая пластина красивая, замечательная, из нержавейки, вырезанная лазером. Отлично, еще крути-крути-крути. Молодец, Макс! Жена одной рукой накинула. Ну, мы, мы, это была изначальная идея, что жена одной рукой, а потом она трансформировалась. Ну, согласись, не очень-то сложно. Ну, Нет. Ну и расчет, что два человека будет. Вот так вот щелк и застегивается. И зажимается, вот, друзья, вот место застегивания. Дальше она кончится, контрится вот этим штифтом. И с помощью вот этих двух эть, зажимается. То есть, деформация идет немножко вот этих вот пластинок. Все это зажимается. Работает прекрасно. но ну, я покажу уже в боевую, когда вот зажмется. Но сам узел крепления, вот он. Все здесь усилено. То есть, вот, вот на этом вся лебедка держится и... Э,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 такой даже толстый как я вполне себе должна это лебедка вытащить аккумуляторной батареи несмотря на то что в ней сколько киловатт-часов 100 нет 100, Ой, нет, 100, 100 90 а? вольт это 9000 вольт ампер часов ну собственно вот 9 киловатт-часов очень приятный чемоданчик все углы закруглены можно везде положить? в принципе я могу свободно так ну что, давайте чемоданчик положим, и Серега подсоединит лебедку. У нас Серега большой специалист по подсоединению лебедок, потому что он работал в кончинке и знает, как это подсоединяется. И ни разу там не подсоединял. Давай! Если бабахнет, то ты будешь виноват. Система, друзья, теоретически до рукой устойчивая. Вот это, правда, надо закрыть флажок этот. Друзья, не очень. А как ее? Как ее дай. сейчас Подожди, не тыкай. Да дай. Ну уже не тыкай. А, во! Двигается с помощью разъема и втыкается. И потом открываются все остальные разъемы, можно втык втыкнуть остальные. Но первый должен быть этот. Светится все очень красиво. Так, ну что, включай. Лебедка, по идее, подсоедин... уже э, работает. У Сереги есть умное приложение. Нету. Ну приложение есть. Лебедки нету. Может, нужно приложение. Ну давай, включай приложение. Пока непонятно как. Угу. И пришли мы пришли бы на критической высоте, то есть очень низко. И сейчас отсюда должны убираться. Тебе страшно? Ты контролируешь ситуацию, ТР? Да, конечно. И сейчас будем пытаться выбраться по вот этим страшным скалам. жопой, и чистая попой. <смех> ну как? Э, вот интересно, э, есть какие-то регламенты, нельзя подлетать к горе, там, ближе, например, там, 100 метров? Нету. Нету? Ну, то есть регламент, опять же, мой любимый здравый смысл. Конечно, а как я летаю, я не рекомендую новичкам летать, потому что нужно для такого реально чувствовать свой борт очень хорошо. Но если ты более владеешь ситуацией, то ой, боже мой! И -и -и -и -и -и -и -и. Итак, Макс, открывай дверь, где хранится лебедка. Скорее. О, Макс, тут ключ. Открывай. О, как у буратины Вот, смотрите, ключ как и правильный ключ. Да, он такой старинный, много лет ему. Настоящие ключи. Так, вот таким ключом мы открываем дверь, где хранится святая святых. Лебедка. И заходим в старинный подвал. Корм. Вино у нас там хранится, Макс, ты не помнишь? Оп, да налегка. легкая. А -а -а. В принципе, жена. жена сама на фаркоп вот это вот все, да. Жена сама на фаркоп повесит. Надо три жены. Да, и подкачаться им. Так. Оп. Ну-ка. Продолжаем разговор. Продолжаем эксперименты. Давай, давай. И, конечно, я помогу. Ну вставляй, стифт, Макс. Надо только смотри, нажать вот на эту пупочку. И вот толкай теперь. Толкай. Оп. Молодец. Все. Пил. Вымотали тросик. Пойдем за батарейкой. Пойдем за батарейкой. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, ну, вот, зигзаг, зигзаг на. она. Нет. Стекло. <сёк> раз. Ты один тачишь аккумулятор, пока мы тут петуха? накаченная средненакачанная жена. Пока петуха кормим. Максим, отойди. <сёк> хе Заработало. Mm -hmm. Первым делом бы наботали бороду, друзья. Читайте инструкции. Самое главное в лебедке, что? Читайте инструкции перед тем, чтобы да, что-то дожать. Да, да. Слушай, ну мы же можем <тас> вручную <тас> в ноль поставить. Макс, Баба бабаган, я нашел бабагану, на. Да. да. Эх. Там, по идее-то, всего ничего размоталось. Ну, я понимаю. Десять метров. Ну тут совсем чуть-чуть, да, согласен. То есть потери несущественные. Но... если вовремя хрюкнуть, да. Да, Но, конечно... Есть нюансы, видите, мы вычисляем эти нюансы. В зоне торможения называется не шали. Не, не надо шали. Зоне... Размоталась. Размоталась. А как она Отлично. узнала? Про зону ну, потому что когда лебедку включили, там ее зона торможения, это является вот... Короче, там, Нет, есть, там есть, есть длина троса, барабан, на барабан. В конце троса ты ставишь да, там зона торможения, типа это... у тебя ноль. Давай. Давай. Чего, я тогда... Я предлагаю привязать тебя к велосипеду. Да, велосипед. Нам же нужна нагрузка, давай на велосипед и к концу троса. Пожалуйста. Давай. А, ты а большой... давай в тачку, веселее Макс. будет. Пишут Пишет хоть, пишет. Так вот, друзья, самая первая версия электролебедки была сделана в 2001 году. Конструкцию, электронную часть сделал тогда Сергей Плеханов и делал ее достаточно неудачно, потому что у него все время все горело. И, ну, тысяч долларов мы сожгли на всю электронику. Просто горело, взрывалась там. И вот какой-то там седьмой или восьмой блок, который он спаял, он говорит, все, теперь точно зашибись. Вот, и он... Говорит, вот так подержи палочку, я сейчас, говорит, вот тут настрою, и вот оно там включится. И вот он включает, я держу нагрузку, потом он говорит, слушай, а ты туда ее назад, вот так, трым-трым, поделай, пожалуйста, чтобы, значит, что-то заработало. Я вот делаю так, трым-трым, и вдруг я обнаруживаю, что я лечу. Я лечу параллельно планете, впереди лебедка, и у нее уже взорвался вот этот вот блок управления, и какой-то горит, горит малинового цвета пламя. Я туда лечу и думаю, ой, что делать? И, и вот это несколько секунд длится, потому что я уже даже разогнался вот так в полете и понимаю, что совсем все плохо. И моя самая умная мысль, думаю, зачем я держусь за эту палочку? Я ее отпускаю, все это туда сматывает, заматывает, лебедка опять не работает. И конец этой истории с этой лебедкой был такой, что еще одну модификацию все-таки сделал Сергей, и мы летали в до тогда. На Можайском водохранилище И вот я как сейчас помню, такой классный день Замечательный, такая термичка э, Все классно полетали, и вечером Возникает идея, они испытательном нам лебедку Мы разматываем трос, я цепляюсь на параплане Идет такой красивый взлет вот, Ну и, и вечер такой Мягкий, нежный и так далее И тут я вижу только такой дым Взрыв на лебедке Бам! И через некоторое время Там же скорость звука сколько, 300 метров в секунду Через пару секунд такой звук Бах и красивый такой грибочек над лебедкой. И это был конец проекта. Надеюсь, что с этим не будет так же. Давай, Серега. Давай 6 килограмм. Давай. Ура, мотает. Эй-эй-эй-эй-эй. Я просто боялся больше навалить, чтобы тебя там, это, как котенка. Чтобы я не полетал, как с Плехановым? Да. Ура. Заработала! Так. Эй-ге-ге-ге-ге-ге! Оп! О, и ты даже остановить так можешь? Ну да, вот. Ну вообще, друзья. Стоп. До чего техника дошла? В прошлый. В, в, сколько? В 2001 год? Это 20 лет назад, что ли? 20, 21 год? 21 год, друзья. Было намного хуже. Так, все, поставил ноль. Брейк. Все. Я побежал. Эээ, я вырабатываю электроэнергию! Заряжаю аккумулятор! Всего полтора киловатта. А, не, вру. стой, стой, стой, стой, стой. Заряжатель. Давай его так сделаем. Ну, да. Что случилось? Лебедку завалил. Беги! Она прокидывается. Ну, логично. Я всегда исповедую идею, должна быть одна кнопка. Это рычаг. И тянулка. Это слишком умная хрень, на мой взгляд. Но э, смысл в том, что дальше делается радиоручка. То есть будет у пилота ручка... Вот, вот как раз одна кнопка. Тянуть или не тянуть. То есть все настраивается будет предварительность телефона. Это, конечно, будет ад. Но, может можно будет поставить прям программу, которая уже готова, что не надо ничего делать. Вот я, как не любитель ни телефонов, ни компьютеров, вот это все ненавижу. Это тоже перегреться управлять. да но э, как раз основная идея что эта штука должна управляться или э, со шнурочка грубо говоря какого-то или радиоручкой и вот это будет реализовано будет простейшая тупейшая система с, там с двумя кнопками допустим или с тремя ну кнопка рубить трос кнопка тянуть и кнопка не тянуть Давай. собственно и все инструкция нужна инструкция. нужна инструкция мы ее запишем Давай. Ты хочешь вот, внутрь? собственно, новая гидравлическая лебедка, может затянуть сколько угодно, куда угодно. Залезай в кресло, я про тебя буду рассказывать. Залезай на трон. Друзья, вы часто задаете вопрос, там, история успеха, как вы, значит, получилось так, что... И ты хочешь, залезай тоже сюда. какая красота. Как так получилось... Давай, давай, ко мне. Макся! как получилось так, что вы летаете на планере в Альпах и так далее и тому подобное, также, вот может джуйстик. быть, Серега спрашивает, а как у него получилось а сделать он свою он компанию успешную, и иметь свободу финансовую и вообще любую. Все дело, наверное, в молодости. Да-да-да, Когда-то да, когда мы давным-давно не боялись принимать различные решения, рисковать, наверное, как-то. И вообще просто делать... Ну, то есть мы не боялись делать ошибок и не боялись думать, что можно по-другому. Я пришел в фирму, где работал тогда Сергей, это был гидропак, и э, в весь тех отдел, он, ну это были такие хорошие люди, но уже давно работающие, и с таким, наверное, немножко закостенелым решением они не, не могли подумать, что по-другому как-то можно что-то. Вот первое, что я там сделал, я взял клапан гидравлический, тут их, наверное, полно, просверлил в нем, э, он, он, он управлялся вращением, и я просверлил резьбу, воткнул туда просто обычный шток, и который там приводил движение ручкой. И получилось безумно удобное управление лебедкой. Я спросил, можно так? Он говорит, так нельзя, потому что так никто не делает. И единственный, кто в этом тихотделе меня понимал, Серега. Потому что мы с ним начали дальше изобретать активно. И я был дико рад, когда он ушел из этой организации. И просто ушел в другой мир. Взял вот так вот в один момент рукой, так ага. И пошел делать вот такие рукава высокого давления. Хочется назвать шланги, но это же неправильно. Да, РВД. Ладно, рукава вы... высокого давления. И чтобы вы понимали, с чего это все начиналось, первая установка для того, чтобы обжимать эти шланги, бак для нее варился в моем гараже. Его варил Андрей. Мой он друг до сих пор существует. Этот да, бак. работает еще? Да, и он не течет. Он идеален просто вообще. <свят> в гараже делают хорошие вещи. Из нержавейки человек нам сварил <свят> бак. На века. На века, да. да. И, э и у Игоря, я хочу вам заметить, все так сделано. И вот та лебедка электрическая, которую вы смотрите, это же тоже по большому счету продукт опыта, полученного в том числе и при варении бака из нержавейки. Золотая середина сейчас уже выработана, да? И человек может поднять, и надежность. Да. Но я про тебя рассказываю, хватит. А Сергей сделал фирму вместе с Алексеем, да, Да, да, И они начали сначала сжать оптимально вот эти рукава высокого давления, делать это удобно. То есть к ним можно было приехать, можно было, курьеры были, еще что-то. То есть была абсолютно грамотная организация всего процесса, так что потянулись люди, с людьми потянулись деньги. Фирма начала расширяться и выросла сейчас до очень... Приличного, <смех> приличной фирмы. Да. Гидрайл уже называется, да? Гидраэл. Гидрайл инжиниринг. Да. Так, так что, welcome, ребята. Кому нужно что-то э, нестандартное и в то же время с гарантией работы, да. милости просим. Этих, за этих людей я ручаюсь своим душой, да. сердцем да. и да, так да, далее. Да. А, а следующий наш шаг – это подключение электрики и электроники к гидравлике. Уже понятно, что трансформация в отрасли неизбежна. Уже очень многие фирмы переходят с чисто двигателя внутреннего сгорания, плюс насосы, плюс гидромоторы на электропривод. Ну, может быть, гибридные какие-то варианты первые появятся. И вот я думаю с Игорем... И Игорь мне очень сильно поможет в этом. Вот эту трансформацию, в том числе и персональную мою, пройти к электрике. Это очень важно сейчас. Да. Будущее за гибридными технологиями, у нас все Абсолютно. гибридное, <сülets> <сülets> машина гибридная, самовар. Э, самовар гибридный, ну лебедка сейчас электрическая, но более тяжелые лебедки Вешать-то ее надо на дизель <сülets> <сülets> На дизель, да, пока на дизель, на электромобиле и с паркопом я еще не видел Буд Да, Будет Будет, будет. да так Прямо что... сейчас открутим и на твой BMW i3 Нет, приварим. К раме. Да. В общем, друзья, подключение лебедки к автобусу и полеты в следующей серии. Фу, ну что я могу сказать по ощущениям на когда разворачивается, есть легкий, легкий такой маленький пару килограмм, бум! такой такой рывочек даже а легчайший и все и дальше опять все хорошо. Да, Максик, папа летает, папа разматывает трос, работает размотчиком. Да, да, я обратно, Максик, приземлюсь, конечно, сейчас мы. Немножечко затянемся повыше с дядей Сережей и приземлюсь обратно. Мы сейчас с Сергеем пойдем летать на планере, мы еще в воздухе что-нибудь порассказываем. Мы на экскаваторе поедем? Ну, конечно, да. Не бойтесь шагать в пропасть. То есть вот перед вами история двух человек. Я работал тоже когда-то в офисе, и для меня было дико страшно сказать, я ухожу в вольное плавание, я не знаю, что я буду завтра кушать, потому что я не знаю, смогу ли заработать денег или нет. Но это выбор некой свободы. Вот я выбрал такую свободу, Сергей выбрал такую свободу, и мы сейчас... Макс. Макс, ты такую же свободу выберешь? Да. И мы сейчас можем жить той жизнью, которая нравится нам. Наталья, Принимать решения. Сними, сними вид свободы. Вид свободы, да. Вот в таком доме вот с солнечными батареями, свободы. с замечательными соседями, добрыми. Это счастье. И счастье, если кто-то говорит, вам просто повезло. Да, повезло очень много. Повезло таких друзей встретить. Замечательных. Но в то же время я что-то еще и делал. То есть вот Шагнуть в пропасть когда-нибудь? Как говорится, подними свой зад и начни думать по-другому. Начни думать по-другому. До новых встреч, уважаемый любители летных видов спорта. Дай Бог вам удачи. Салют, господа.